Всем привет! В прошлом ролике мы затронули тему образа будущего, где я проговорил про э, возможные взаимоотношения нас с миром, да, то есть наша позиция того, как мы относимся к этому миру и то, каким образом мы можем с ним взаимодействовать. Этот ролик, он довольно будет коротенький, я думаю, и он затронет как раз-таки тему э, вот этого взаимодействия. К миру мы можем взаимодействовать тремя способами. Давайте я для начала просто перечислю, те три позиции, которые возможны при взаимоотношении с нашим миром. Первая позиция это я отдельно, мир отдельно. Вторая позиция я понимаю, что я являюсь частицей этого мира, но я понимаю, что мое влияние, оно в принципе ограничено, имеет ну, какой-то радиус. А третья позиция это ты есть я, я есть ты. То есть позиция, когда все есть одно целое. И здесь сразу стоит сказать, что все три позиции, они есть в нашем мире. Так или иначе, да, то есть мы какие-то позиции прямо видим, осознаем, ощущаем их, испытываем на себе. А другие мы можем даже не верить, что такое, в принципе, возможно. Но мир он рассвоен. Он рассвоен. И, в принципе, знаете, это все равно, что описать таким образом: вот взять дом, в одной квартире покой, уют, гармония, а во второй там чуть ли не поножовщина. Да? Первый способ — это способ «я отдельно, мир отдельно». Такой способ взаимоотношения с миром он заключается в том, что человек действует в основном из состояния страха. При такой позиции человек в основном воспринимает себя как нечто отдельное да, от этого мира, а значит в этом мире необходимо проявляться методом борьбы, методом занимания каких-то должностей, знаете, как расталкиванием кулаками. И здесь это, конечно, самая низковибрационная, можно сказать, система отношения к миру. При этом, при всем наш мир, он же сам по себе включает себя с разной позиции. Если говорить на примере семьи, то здесь можно сказать, что есть семьи, которые живут даже под такой позиции. У меня на примере есть одна такая семья. При том, при всем, что они живут под одной крышей... Но у них позиции друг к другу такая отделенность да, то есть больше на расстоянии вроде бы как вместе, но на самом деле там вместе ничего нет. Все то, что каждый из них там зарабатывает, все то, что чего-то кто-то добился, он зарабатывает и добивается только для самого себя. В этой семье, даже если брат отдает деньги брату, то под процент. Представляете? На мой взгляд, конечно, это страшные вещи, но тем не менее, такое в жизни есть. То же самое отношение у них и с родителями. То есть, если кто-то любим, да, ну там ты более мягкие условия можешь дать. Что касается второй позиции, она уже более лояльна, она более высокая по уровню чистоты, и она гласит о том, что да, человек действительно понимает, что он является частью этого мира, а значит какую-то часть он принимает как самого себя. Ну, если опять же возвращаться к семье, то да, в таких семьях, это большинство семей, в таких семьях люди помогают друг другу и несут, как говорится, все в дом, да, то есть все то, что я считаю собой, на какую-то часть туда я несу. И отличие от таких семей в том, что радиус взаимодействия, он может быть разным. То есть вот в одной семье радиус взаимодействия человека, например, супруга с супругой, да, у кого-то супруга его детьми, у кого-то супруга детьми родителями, родителями супруги. Сюда же входят и друзья. И, знаете, есть вот пример, когда человек, который воспринимает свои территории определенной, да, то есть вот он эту территорию убирает. То, что считает не своей территорией, этой территорию он не убирает. Так вот, это, знаете, есть такие, на самом деле, семьи, которые... Внутри квартиры убирают, а уже лестничную площадку они считают, что это не их территория, и там, ну, в общем-то, горит все синим пламенем. Так вот, если позиция более высоковибрационная, то здесь неважно, ты являешься хозяином вот этой вот участка или не являешься хозяином участка, если ты здесь ходишь, если ты здесь живешь, то, соответственно, ты его и убираешь. Соответственно, ты делаешь все таким образом, чтобы оно было гармоничное, чтобы оно приносило радость. Но все же во второй позиции также есть свои ограничения, и они заключаются в основном в характеристиках нашего тела. То есть, если я могу взаимодействовать со своей семьей, со своими детьми, родителями, друзьями, да, то где-то моя дружба заканчивается. А с этой дружбой, с коллегами, с которыми я работаю, заканчивается и зона моего влияния на этот мир. И есть при этом при всем третья позиция. Третья позиция гласит о том, что я есть ты, ты есть я, причем в прямом смысле этого слова. То есть это тогда, когда я кладу там хлебушек в рот тебе, все равно, что я кладу его себе. При нашем взаимодействии с миром и при нашем мироощущении зачастую мы третью позицию не можем понять, ну и тем более не можем зачастую до нее достигнуть. И вот эта вот зона влияния, про которую я говорил во второй позиции, на самом деле третья позиция, она, она включает в себя. То есть неважно, как далеко кто находится, в любом случае ты понимаешь, что этот человек или эта душа или любая другая субстанция, она является частью этого мира. И влияет на этот мир точно так же, как ты влияешь здесь на него же. При этом вы друг друга можете даже не знать. И переход от второй позиции к третьей позиции на самом деле возможен. И, конечно же, те, кто уже смотрел образ будущего, я просто сейчас хочу дополнить в этот образ. Когда мы начинаем понимать, что, в принципе, сам путь возможен от позиции второй к позиции третьей, тогда создаются и условия через системный подход, через открытые системы, в котором наше влияние оно влияет, начинает и на других людей. Если я здесь, живя в какой-то стране, не могу воздействовать на другого человека, который в другой стране, напрямую, да, то я могу на него взаимодействовать через систему. Если эта система взаимовключает все потребности, все ценности, таким образом, что здесь создавая, я даже не знаю другого человека, я, в принципе, для него делаю благо. Сейчас, конечно же, подобные вещи, они практикуются. Оно практикуется и через изобретение, и через музыку, да, и через живопись и так далее. Но на самом деле оно практикуется с точки зрения более закрытых систем, чем может быть. И вот как раз-таки тема открытых и закрытых систем – это следующая тема, которую мы затронем. Ну, одну из тех тем, которую я буду рассказывать. Чтобы образ будущего был наиболее наполнен и дополнен. Ну а на сегодня все. Если вы состоите в клубе и у вас появились вопросы, то мы их проговорим в ближайшем эфире. А другим следите за каналом или за тем местом, где вы смотрите этот ролик. И постепенно я раскрою все темы, которые мы еще не трогали. Ну а пока все. Хорошего вам настроения и до новых встреч. Пока!